Ох, тоже у нас тут такой злой, синий язык из цинкс. бог ты мой, какой злой. А, Какое? ука тут сидит у нас, полметровая. Это вам кажется, что сантиметров так, допустим, пять из кадров. На самом деле где-то полметра в длину, гигантище. А тут у нас, ути-ути-ути, кто у нас тут, попугайчики, попу-попу-попу-попугайчики. Дичики, дичи-дичи. А дичи. вот это у нас кто? Ага. О боже мой, я лучше так буду снимать. Смотри, змея прям хочет воздуха. О боже мой, кто это у нас, питончик? Змея. Я... Объекновенный адап. Ада. давай